Так, ну что, друзья, слово Михаилу. Пожалуйста, встречайте аплодисментами! Ну, ребят, всем привет! Вот. Сегодня еще больше людей, чем год назад. Вот. Очень много знакомых. А, да, вот вопрос сразу поступил. Где я был? Я только что вернулся. Мы 30 километров бежали, я проверял еще раз. Так. Нормально? Вот, еще раз проверяли. Я теперь сам везде, пробегая в прошлом году, ну, дал возможность разметить, но кое-где были замечания, сейчас я не могу этого допустить, поэтому вот в некоторых местах вот так. Отлично, там, думаешь, слышно, да, нормально? Слышно лучше? Отлично, вот, Я, конечно, температура там немножко другая, чем здесь, солнышко, а там совсем, совсем уже что просто э, он какой-то вот необычный он э, сочетает в себе абсолютно разные э, э, ну скажем так треки э, то есть вы бежите, бежите в лесу бежите в поле бежите э, по песчанке бежите но ну, ощущение что вы не в России то есть не, не российская такая природа вот глубокая там вот прям э, вот что-то есть от севера что-то есть от севера от Финляндии вот, от Карелии вот что такое есть места, где как будто вот ну, просто Бразилия. Вот я только что оттуда сейчас. Вот. Просто я вот, я не думал, три часа провел, и ощущения такие, я вышел, мне тут поколачивать кинул. Очень глубоко. Раньше, когда мы переходили, брат, там было бедро, а сейчас там просто с головой. И я, я поэтому и побежал сейчас, чтобы проверить лично, с головой там или нет? Да, с головой. Вот. И, и поэтому мы срочно берем и будем там строить еще один мост. Вот сегодня ночью его поставят. Следом за ним там будет небольшой бродик такой, он не такой уже опасный, там все нормально. Вот. Да, вот. А до него вот как раз было очень опасное место. ребенок. Вот, эм, да. Значит, еще раз всем огромный, э, огромная, я не знаю, как сказать, благодарность. Вы просто вот э, народный, народный трейл. Я вот смотрю, люди прям до, до старта. Такого не было даже в прошлом году. Я даже не понимаю, как и такое. А нет, спасибо, хорошо! ребята. Спасибо. Значит, начнем вот рассказывать про нашу, про нашу гонку, которая будет завтра. Значит, старт Т-100 в этом году у нас в 5 утра, старт Т-50 в 5.30, Т-30 в 7.30 и Т-10 это 9, 8 утра. Значит, все, весь старт у нас это здесь. Это наша арка. Она всегда делается из дерева. То, что мы создали, здесь такая тема российская. Вот. Кстати говоря, у нас через час десять час мы решили вот сделать такую небольшую тоже, традицию, если она у нас устоится. Может быть, я не уверен, что, я надеюсь, что она нам всем понравится, и не только там вам мне тоже, вот, что она будет красивая. Вот. Мы там около деревьев э, соберемся, там прозвучит небольшая такая история э, э, до первого чекпоинта, на котором у нас вода, э, легкие закуски, там бананы, апельсины, конфет шоколадные там, и так далее. Вот. Что, что первое вспоминаю? Вот. На самом деле будет разнообразие, кто что понравится. Вот. Кто быстрее, может там какие-то гели там еще кто как хочет короче вот э, потом у нас идет основной чекпоинт для всех Т-30, Т-50 т, т, т это у нас называется пункт Кидыша. там находится один из древнейших храмов э, в России э, вот Значит, мы придумали такой небольшой подъемчик там э, также будет стоять маршрут то есть вы, вы не должны запомните особенно те кто до этого уже бежали вы не должны сразу забегать на мост наверх там там трасса не проходит для тех, кому нужно уходить на ту сторону реки. Это Т50-100. Вы должны бежать все прямо, до там, пятачка. Вот до пятачка добегаете, там будет стоять маршал и объясняет, ребят, все поднимаемся наверх. Там старая дорога, я этой дороге 600 лет уже. Вот, она каменная, вот на этой дороге 600 лет. Вы по ней поднимаетесь, вдоль храма остается справа, Выбегаете на свою дорогу, оббегаете и просто по мосту уже уходите на трейл. Также маршал встречает на мосту, Т-30 уходит с моста вниз, там будет электронный э, счетчик, то есть мы будем понимать, кто сделал эту петлю, кто нет. Вот Т-30 э, уходит дальше уже вдоль Кидыкши, э, вдоль Нерли реки, а Т-50 и Т-100 уходят вот, в самые тоже не менее интересные путешествия. Вот. А, значит, э, Т-30... Э, Т-50, Т-100. Вот когда, из-за того, что у нас разная немножко дистанции, я вот хочу объяснить, что разметки от моста Кидыкши до понтонной переправы через Нерль нет. Вы просто бегите вдоль, э, вдоль реки, там будет стоять два маршала со спасательными кругами, где вы сможете спокойно перебежать на ту сторону. Вот там начинается, особенно для дистанции Т-30, самое интересное, потому что я принял решение немножко ее изменить, потому что, м, да, вот немножко монотонная вот эта история вдоль, вдоль реки по, по левому берегу, она делала эту дистанцию... Скучноватый. Вот, и поэтому, вот поэтому вот вы будете, мы, мы специально арендовали понтонную переправу, по которой э, э, переправляются обычно пожарные машины. То есть вы, вы не упадете, там ничего это не случится, но э, безопасность есть безопасность. Вот, значит... Все туда перебегают на ту сторону, там вот, вот очень интересно, я это называю там джунгли, да, лианы свисают, э, такие, а, ну, с, по, деревья по, по, повисшие такие сухие, ну, там очень красиво, ну, и много очень крапивы. Мы, я прорубил вот сегодня еще раз э, путь, то есть там, надеюсь, будет удобно бежать, <связать> но там есть всякие природные препятствия, повальные деревья, э, болотистая местность. На другой стороне, когда вы уже перебежите, перебежите, перебежите на ту сторону по этому острову, вас ожидает еще маленький потон, где как раз я и сказал глубоко. Вот, мы это поставим, никто там не утонет, все в порядке. А потом уже еще один маленький брод, о котором я говорил. И вот там самая большая глубина, это вот метр, наверное, 30 метр, метр сорок. Это самая большая глубина, максимальная. Нет, самое главное, друзья Самое главное Для всех дистанций Там висит лента такая Вот нужно бежать слева от нее Не справа, а слева Там не глубоко А вот справа вы уйдете с головой Поэтому не надо Я там попробовал Лучше не стоит Да, дальше 30-километровщики убегают Через лес, через болот Там все размечено Каждая метка Идет 10 метров примерно. То есть там мы, мы старались делать перерыв там, 20 сантиметров 50 сантиметров э, ленты длиной. То есть вы ее она визуально видна, там попрыгивать вам не нужно. Просто вот смотрите по нее. Если вы для всех это закон э, трейла. Ленту не видим 50 метров, значит вы сбились с курса. То есть надо разворачиваться назад. Это нормально. Вот. Для дальнобойщиков на 50 и на 100 у вас есть треки, вы не потеряетесь, это точно. Ну Большинство. У кого треков нет, просто смотрите внимательно за дистанцией. В этом году растительность такая же, как и в прошлом году. Вот я сейчас побежал тут... Все ноги себе изрезал, поэтому лучше всего, конечно, друзья, экипироваться тайцами для всех Это просто рекомендация, а тут решайте сами Но вот в, конец, в конце было очень неприятно бежать вот. Значит, дистанция Т-30 Вы добегаете дальше вот до такого соснового леса, поворот направо Там будет стоять маршал и вот он будет указывать, поворачивайте в лес. Там такая небольшая петля интересная. Вот, и дальше просто двигаете до моста, поднимайтесь наверх, спускаетесь, пересекаете реку, большой мост. Вот, спускаетесь вниз, там чекпоинт. Тоже заправляйтесь дальше и убегайте уже на ту дистанцию. Мы ее не изменяли. Вот она идет такой, таким зигзагом после чекпоинта 3 для Т-30. После чекпоинта 6 это... Это 100, и после чекпоинта 4, это Т-50. Значит, э, э, что еще можно сказать для дистанции Т-30? В принципе, она, на мой взгляд, не такая сложная, но вот этот вот маленький кусочек после реки, э, после этого понтонной переправы, я думаю, вам понравится. Он нет такой монотонности, вам придется там поработать хорошо. Причем для всех и для тех, кто только начинает, и кто э, давно уже бегает, это уже будет, ну такая вот российский трейл вот. а, значит этот зигзаг пробегайте убегайте на шоссе там полиция стоит мы маршал и уже спокойно финишируете вы не ошибетесь еще раз повторяю что у дистанции t30 единственное место без маркировки это вот с пункта 2 до понтонной переправы вся остальная дистанция промаркирована то есть вы нигде не потеряетесь не заблудитесь можете не переживать просто бегите по лентам везде Значит, марш, да, маршалы будут все указывать, где нужны места, на мой взгляд, как где я думал, что можно где-то вот не понять, потеряться, разминуться или что, там стоят люди, живые люди, вот, вы никуда не денетесь. Значит, пункты питания на дистанции Т-30 -Т у нас... 10 километров под мостом, 18 километров под мостом и, 29, и 27 километров тоже под мостом, а третья точка тоже под мостом. Вот. Общая дистанция у вас получается 33-800 То что потом не пишите, что а я не знал, я думал 30, я финиш, а я еще в лесу вот. У нас Т-30 это не означает, что это 30 километров Это означает, что у вас это аббревиатура самой близкой дистанции Вот это 33 километра 800 метров вот. Да, значит, для дистанции Т-50 все очень просто. Значит, вы, как я и говорил, вы добегаете 18 километров, пункт питания, кидыкша. Дальше вы делаете вот эту вот петлю, вокруг вот этого монастыря он у вас с правой стороны остается. Вы делаете петлю, вокруг там такой магазин. Кто хочет, забегите в магазин, там мороженое понравится. Вот. Мы там справляемся всегда. Вот. И убегайте, значит, по мосту на трейл. Значит, как только мод заканчивается, там стоит маршал. Он, э, некоторые друзья у нас срезали, мы их простили, в этом году прощать не будем. Как только мод закончился, уходим влево по, тре, по, по треку, все размечено, и там у нас болото, то, что как мы любим. Вот. Э, поэтому болотистые местности, мы, это Russian Jungle, вы бегаете на, на асфальтовую дорогу, маршал направляет вас дальше по асфальт-дороге прямо в лес, и уже там в самом лесу вы предоставлены сам себе. Вы бежите до пункта э, питания номер 3. Она уже находится в, в нашей такой, э, я сказал бы, в мертвой зоне. После этого пункта питания никакой связи нет. Э -э, подождите. Это уже Т-100 да. Так, я немножко сбился, друзья, извините, пожалуйста Я это уже начал тесто разговаривать, Мне просто интересно Т-100 тоже рассказать Извините Значит, Т-50 мы, Как только мы выбегаем за мост Уходим, значит, на эту болотистую местность Через асфальт И в лес Значит, в лесу Бегите, там тропа, э, никуда не сворачивая. Маркировка э, лента 50, метр, 50 сантиметров, каждая, через каждые 25-30 метров она висит, свисает с дерева или справа, слева. Там люди э, редко бывают, поэтому там никто ничего не срывает. Вот. А, значит, там вы добегаете до развилки, там стоят два указателя. На одном написано 50, Т-50 это налево. Вот запомните, для Т-50 вам нужно уходить на развилки налево. Сколько раз, вот я сам опыт был, бежал там и, 100, и несколько там еще больше километров, и люди видят разметку, на ней написано Тест 100 например, там 100 километров налево, там 60 направо. Вот я сам лично видел, как люди, ну вроде, не, они, у них нет э, цели там первым бежать, но все равно они почему-то убегают туда, куда им не нужно убегать. Поэтому, пожалуйста, смотрите э, за, за тем, как записано, э, что написано на, марки, э, на маркировке, на, на, на, на указателях и так далее. Вот, значит, буквально там 500-600 метров, у вас автоматически еще не поворот направо, там стоит указатель. Вы вбегаете прямо по дороге в деревню Погос-Быково. Погос-Быково быкова это деревня 18 века, там очень красивая церковь полуразрушенная, ее пытаются сейчас восстановить. Вы добегаете до этой церкви, там будет маршал-пойнт. Для нас, для 100-километровщиков это маршал-пойнт 3 а для Т-50 это просто человек, который вам скажет, друзья, вам... Направо, нет, вам налево, подождите, вам налево, да Потому что я, створю, я с точки зрения этого маршала Вы поворачиваете там налево, буквально по самой деревне 300-400 метров И вот начинается наше любимое место, где вот много живности разной Такое поле непаханное, старое, заросшее Сейчас там еще выше деревья Вы бегите по маркировке, значит, 25-30 метров все размечено, проверено, есть короткие ленты, есть длинные ленты, но все визуально, просто вот вы их видите. Деревья, кое-где высокий кустарник, там все это мы накров... перевязываем, маркировали. Вы добегаете до дремучего леса, от него сразу же налево. Вот Вдоль этого леса все, идем по маркировке и главное-главное, пожалуйста, смотрите за лентой это очень важно не видите, я повторяю, 50 метров 100, 100, 100 метров, разворачивайтесь назад значит мы пробегаем мимо нашего знаменитого пугала, которого там многие знают в <с dan> стоит, стоит и там была раньше деревня, она заброшенная мы его тоже пробегаем, там кустарники красивые, видно сразу, что там что-то было вот. место такое глухое вот. Следуя разметки, уходим в болоте 100 метров, там живет семейство бобров Так что не, не, не обращайте внимания на эти следы там. Может, они там прогрызли, прорыли Будьте осторожны, там очень много ям, которые они копают Можно там по колену провалиться туда вот. Но в целом все достаточно безопасно Значит, вы убегаете на Нерль Через, э, Вернее как, вы бежите, там с правой стороны будет, э, сразу поймете, что вы попадаете в цивилизацию э, после этих болот, э, такая вот э, заборчик, вот, вот, вот заборчик такой, рабица, вы этот заборчик такая рабится, вы бегаете э, из, не, с правой стороны, он заканчивается, и перед вами открывается Нерль, вы бегаете на эту реку э, по прямой. И поворачивайте резко налево, э, никуда не сворачивая, вдоль реки бежите до указателя на шоссе. На шоссе выбежали, маршал вас встретил, направил дальше, дальше вы уже не потеряетесь, э, возвращайтесь через мост на ту сторону, для вас это уже будет чекпоинт номер три. Э, заправляетесь, бежите вдоль реки, где нет разметки, до понтона, через понтон и как Т-30 э, дальше пробегаете. Значит, в принципе, вот самый сложный момент, самый сложный момент это вот с чекпоинта номер два до чекпоинта номер три. Мы здесь не даем никакой воды, здесь нет никакой еды, местные жители в курсе про вас, вас там уже все ждут со шлангами там, с, с ведрами, поэтому дополнительно вот будете там радоваться обниматься, привет, сколько лет, сколько лет, не виделись, кто вот. А, в этом году у нас, кстати говоря, постоянно, ну вот, кто бежит третий раз, примерно около 500 человек, но не все, к сожалению, отметились в графике, но он у меня есть, поэтому я думаю, что кубков хватит всем. Вот я очень надеюсь, что у вас на память такая останется красивая, такой красивый кубок, мы его делаем. Вот, значит, мы сейчас расскажем, я сейчас расскажу, это касается всех, от дистанции э, от 10 до 18 километра. О, вот, потому что там все пробегают. А потом мы перейдем к дистанции т 100 Вот от дистанции, -10, э, дистанции 10 километров до 18-го километра до Кидыкши у нас есть как раз вот этот вот каскад челлендж. Он касается всех, пожалуйста, друзья, там три маршала, они следят, никто там не срезайте, пожалуйста. Все участвуют э, э, в, в, в тайминге. Значит, компания Tesla нас поддержала в этом году, Москва э, Tesla Club. Ну там видели красивую машину. Вот завтра еще будет космический аппарат, еще один прилетит. Вот, и там будут сниматься данные значит у нас там призят power up тем кто первое место займет и кубки такие красивые с оленями это у меня вдохновило что я там оленей навстречал вот на этом вот петле на этой сумасшедшей ну вот поэтому решили вот оленей сделать так как будто вот, самое быстрое животное вроде как тоже в лесу вот значит Каска челлендж после Каска челлендж вы спускаетесь вниз и у нас первый брод, он не такой глубокий, где-то вот по бедро, ну вот. убегайте наверх по маркировке, и полтора километра маркировка вас приведет ко второму броду, не пугайтесь, первое, первое ощущение, где вы как будто все, вы теряете дно, на самом деле нет, там глубина где-то приблизительно метр пятьдесят сейчас. <свист> вот. вот. Сразу просто старайтесь резко вперед бежать, потому что там сразу поднимается дно, перебегать на ту сторону. Если вам тяжело, там находится маршал, он вам бросит спасательный круг, он вам бросит веревку, он вас туда вытащит. Ну и плюс мужчин у нас здесь много, женщин, друзьям, девушкам помогут. Вот. Там э, не опасно. Не опасно. Вот. Э, и после второго брода вы спокойно убегаете, как раз по маркировке на пункт кидыкша. Значит, те, кто не, не хочет пересекать первый-второй брод, нам вы маршалу говорите, что вы не бежите, или он сам нас смотрит и записывает ваш номер, это штраф 15 минут к основному времени, если вы не пробегаете эту часть. Вот. Uh, это касаемо этих бронзов. Вот, так, Извините, я развернусь тоже сюда. Многие смотрят. Всем привет. Извините, просто я уже даже не понимаю, когда идти туда -туда. Все вокруг, да. Вот. В следующий раз даже не знаю, броневик, что ли, какой-то пригнать. Да, да, да, да. На солнце. На солнце, видишь, я просто не знаю. Подхожу сразу, начинает это. Значит, так, дистанция Т-100, друзья. Я очень рад, что у нас, наконец-то, получилось три года мы пытались... Вся, вся эта территория, она находится под охраной. Там внутри, э, лучше не рассказывать, я там места есть такие, которые мне приходилось пробегать, но... Да, это очень необычно Вот вчера, вот мои ребят, мы вчера поехали туда, они все просто удивились Какая там красота бывает Вот, когда вы находитесь на этом трейле, вот есть ощущение, что вот вы не один всегда Даже если один, есть ощущение, что кто-то за вами смотрит Да, вот, просто, ну, аромат, запах Запах животных. Вот не просто бежишь в лесу, там, листва, вот э, пожухся, там что-то такое, там кто-то ползет. А вот реально ты понимаешь, что кто-то вот рядом может там пробежать. Я говорю, вот мы, мы размечали трассу, просто передо мной просто проносится лось. Просто вот так пробегает передо мной. Там или, или вот мы вчера бежали, я говорю, у меня пресподно просто ж, такой жирный тетерев. И, и они не боятся. Ястребы летают, просто вот садятся рядом. Я такого не видел. Да, вот Там удивительно, мне ощущение такой звенящей тишины, никакого личного звука. Вот обычно там идешь там на дач, да, за грибами, за, за ягодами, ну ты понимаешь, ты здесь, вот тут все, тут ничего. Здесь ни телефон не работает, ничего. Вот. Значит, друзья, э -э -э вы после кидокше, следуя маркировки, убегаете в лес. Не, пустите, не пропустите поворот. Налево это 50, Т-50, у вас, друзья, это направо. Т-100 уходит направо. Никто, кроме вас, уже себе не поможет там. Вот. Сразу предупрежу, значит, она, трасса, вот когда вы поворачиваете направо, она более-менее легкая. Вы там пробегаете, ну, там, будет пару луж, может быть, сейчас вот подсохло немножко в этом месте. Следуйте маркировки, есть места лесные, просто вот через лес. Там маркировка каждые полтора метра. То есть мы, чтобы разм... э, э, промаркировать там километр, мы тратили там полтора-два часа на, на, каждую, на, кажд... на каждый километр. То есть там вы не потеряетесь, это невозможно просто. Поэтому, если там какая-нибудь белка его не сожрала, из выражение, изображения, да, то э, все нормально. Мы пробегали там вчера, там все было хорошо, никто не потеряется. Следуйте маркировке, через несколько там буреломов, пару лесков, такой легкой дороги, вы попадаете на чекпоинт номер три. Вот на чекпоинт номер три, это ваше последнее такое место, где можно за цивилизацию немножко ухватиться, вот, и продлить при пребывании в ней. Значит, далее после этого рекомендую заправиться водой, литр, мне лично хватало вот когда еще дожди шли мне литр хватало на 63 километра литр, то есть я не тащил с собой там, но, но питание, друзья, конечно, очень очень нужно, поэтому гелия желательно, чтобы у вас с собой были, поэтому мы написали, что Т-100 и Т-50 у нас одинаковое требование по, по питанию, не забываем маркировать кстати, друзья, будем проверять ну вот. особенно это касается Т-100 и Т-50, потому что это место для Т-100 ну, просто чтобы найти мусор, это нужно постараться. Там просто его нет, там, там никогда не было людей. Вот. Ну, если они там были, знаете, это было лет 70 назад. Вот. Значит, на чекпоинте заправились, вы побежали, вы попадаете на старые там. Э, э, как это? древесные выработки. Ну, вот просики такие. Также, не невращение, на что. По маркировке бежим по прямой. Э -э, сразу предупрежу, друзья. Э -э, трек, э -э, маркировка немножко... Будет вас уводить от основного трека Если кто-то записывает на часы Маркировка будет вас немножко уводить Вы не пугайтесь, что там у вас Будет метров 15 Между вами, между треком И самой, вот вы где вы находитесь Дело в том, что Мы искали более легкие пути Для того, чтобы вас выводить Чтобы вы там особо не задерживались Между деревьями, там и не врезались. Ну вот, поэтому Здесь вот такая история Что не пугайтесь Идите по маркировке, по треку. Трек всегда будет всегда рядом с вами. Вот. Значит, там да, начинается река Пичуга, вот. вы попадаете в ее излучину. Вот то место, которое все испугались, когда увидели на, на Фейсбуке, да? это место, это был тест, это, там, там, конечно, было опасно запускать много людей. Мы нашли место, где можно спокойно переправиться Для девушек Я лично срубил высохшее дерево Чтобы никто не думал, что мы кого мы там природу погубим да. вот. А его там подгрыз бобер Вот я его под, И положил Поэтому можно вставать на это бревно И перепрыгнуть на другую сторону И вот таких рек Это излученные реки как, Бассейн этой реки Она даже объединяется в более такую крупную И там, конечно, трудно было бы переправиться вот. И вдоль этой реки Через эту реку вы переправите, попадаете в красивый осиновый лес, пойдете по маркировке, практически все время все прямо, вот. вы упираетесь в загон. В загон, самый настоящий загон, сделанный вот из такой надежной надежного рабицы, прямо она вот видно, не дешевая. Да. Вот. Напоминаю, что это все частная земля. Вот. вот За забором там живет 2500 оленей, и они где-то три недели назад у них... Случился приплод, вот, и достаточно очень мощный. Как мне сказали, у них родилось 500, 500 телят, как они называются. Вот, да, я здесь. Вот, около 500 телят. Вот, и... Да не, не, спасибо. И, и когда они когда мы согласовывали, мне очень хотелось, чтобы вот эта петля прошла через веритеевский погос, где вот эти поваленные, э, поваленные э, всякие памятники, э, древняя церковь. Вот Нас попросили, чтобы в этом году мы туда не забегали, потому что можно... Можно там, когда Олени пугливые животные Они поднимаются стадом, бегут И все молодняк они давят И все, и тогда, ну конечно Это очень жалко животных Ну вот, Но вы прям, вот ну вот прям Когда там появились только, да, там Ил, кого только нет, лоси появлялись И вот у меня там Дима бежал И прям из-под ног этот олененок Прям выпрыгнул, ну с нашей стороны То есть там дикие животные с левой стороны Дикие животные справа то есть везде Поэтому если кого-то видите, не обижайте вот. Значит Значит, э, бежи, мы бежим вдоль этого забора Буквально там 2-3 километра э, Поворачиваем налево Там стоит указатель, там стоят веревки э, Ленты Уходим на, на трейл На проселочную дорогу Там очень такое есть болото Постараемся идти Бежать по левой стороне По болоту не, бежить, не бегите пожалуйста Обходим исключительно по маркировке Потому что э, там нет резины Но вам легче будет пробежать э, По левой стороне вот, как раз это вот точка, где не добегая Marshall Point, вот там вот такое болотистое место. Вы добегаете до Marshall Point, выскакиваете, там песчаная дорога появляется. На этой песчаной дороге будут стоять маршалы. У них будет запас воды, мы дадим там пару сотен литров. Вот. Они, если что, вам зальют гидропаки, если что, если вам будет трудно, помогут, вывезут вас и так далее. Вот. От Marshall Point очень редкая разметка. Вот вы выбежали на нее, там очень редкая разминка. Почему? Мы не сворачиваем на этой дороге, никуда. Она приведет вас до упора в такую дорогу щеб... каменную, щебенка. Ну вот. то есть там есть маркировка через каждые 200-300 метров, вы не потеряетесь, но... Эм... Нет смысла было ее маркировать так часто То есть вам машин скажет Поворачивайте направо, бегите прямо До упора, до поворота налево на щебенку То есть вы с песчаной дороги вот Она закончилась, появляется щебенка Уходим налево Я там сам вбил вам этот указатель Вы не потеряетесь Но самое главное, по этой дороге никуда не сворачивайте Просто бегите по этой песчаной дороге вот. Значит вы убегаете до... на эту песчанку а? Песенка, да, да, она упирается, но там просто она вправо уходит и влево, вам нужно будет влево убежать, вот она, нет, тебе говорю, вот, вот, для нее не влево, вот сюда, раз сюда побежали, вот, да, направьте, просто я со стороны маршала опять смотрю, вот, по этой щебенке, значит, мы бежим, тоже, там тоже отметка каждые 200-300 метров, Добегайте, там стоит маршал. Это неожиданная точка, я решил ее разместить, чтобы вы не особо не пугались. Потому что если вы забегаете на этот Трейл оф Дэн, и вы понимаете, что вы там вы чувствуете себя некомфортно, вы можете к нему вернуться и сказать, не, не, не могу я. Вот. Просто я вчера, но ну, я не хочу пугать там, конечно, я нашел коровью голову там. Коровью голову, да. Ну я там кусты бросил. Значит... Там указатель и все? Он покажет вам, друзья, вот вам сюда. То есть для него это налево, а для вас это направо. Вот. Значит, мы уходим на Трейл оф Дэд. Друзья, не пугайтесь, Трейл оф Дэд не значит, что у вас там будет все плохо. Просто эта дорога, она по ощущениям... Вот когда мы там бежали, мы ночью бежали, там фонари светят, мы... Устали, хотим есть, нам до финиша далеко. И вот там было так вот, так тоскливо, так... Так грустно, вот. Значит, эта дорога, старая дорога, она ведет, вела в, старую, в деревню Дюков-Бор. Вот, сейчас этого ничего нет, и эта деревня, эта деревня вымерла 70 лет назад. Значит, Сантрел представляет собой сначала дорогу в лужах, такую глубокую, потом поваленные бревна. Будьте осторожны, бревна очень скользкие. Бревна очень скользкие. Вот, я там лично там, ногу подвернул очень сильно, поэтому будьте осторожны. Вот. 52, 52 Да, да Да-да-да а? меньше, меньше половины вот. Значит, Потом начинаются такие фонарные столбы и вот они как раз вели в эту деревню Кто там жил, как там можно было жить, я не знаю но, вот. но ощущение, зачем они там жили тоже непонятно, но трудно Я бы там с ума сожил бы вот. Значит, Вы выбегаете друзья вы идете вдоль разметки и вдоль фонарных столбов. Фонарные столбы каждые 50 метров. Какие-то поваленные, какие-то. но ну, они видно, что это вот э, людская, людская работа. Значит, э, следуем ему. Значит, там есть такая болотистая местность, местность, она примерно 500-600 метров. Сам Trail of Dead, это, наверное, километра 4-5. Вот примерно. Примерно. Ну вот. Там есть плавуны, не пугайтесь, там нельзя утонуть вообще, никакой там э, трясины, ничего нет. Но для быстрого продвижения держитесь либо левой, либо правой стороны, не бегите по центру э, трейла, по дороге. Ну, вот. вы, вы сразу почувствуете, там дорога улучшается, вот как раз красная заканчивается у нас на карте. И уходите влево по разметке, выбегаете на щебенную дорогу, э, дальше э, по разметке убегайте, увидите мост, все указатели, все поставлены, куда повернуть, чего... Там никто никогда ничего не снимет, никогда ничего не, не сорвет, кроме там лося какого-нибудь, вот. Но мы старались вешать высоко, поэтому лось там не дотянется до этого, вот. Вот, а я там один распробовал, вот. мы нашли прям вот среди всего этого дело дела, вот. Такие подробности, извините. Вот, ну, правда. Вот, значит, на... Бежим по разметке, выбегаем, пробегаем через мост и выходим на дюкабор. Там будет такое кирпичное здание, заброшенное. И такая старая деревня, она вот за ним, там деревня, она вообще там никогда никто не жил уже давно. Там будет Marshall Point вот, номер два с водой, э, указатели, если что, они вам подскажут, расскажут. Вы, главное, если себя плохо чувствуете, обязательно скажите, если какая-то помощь нужна, не стесняйтесь. Вот. Значит, с э, Marshall Point номер два. Друзья, маркировки с Marshall Point номер два. До э, поворота указ указателя налево, вот самый низ, вот здесь вот, вот здесь вот, вниз, макировки там нет вообще. То есть вы просто бегите по э, песчаной дороге, она очень вязкая, сложная, тоже какие-то нужные усилия, да, это не просто там уже будет э, проселочная, то есть дождь прошел, она затягивает, вот. Ну, кто посильнее, там можно хорошо оторваться, вперед выйти, вот. Значит, это примерно до поворота... До поворота 7 седьмой, седьмой килом... километров примерно. вот Вы никуда не сворачиваете просто бегите по дороге. Такое место, ощущение, вот, что вы вот, знаете, какая-то, вроде, вроде дерев... деревья рядом, но вы какой-то пустыне. То есть тишина звенящая, никого нет, птицы, деревья, там, это, это место горелое болото. И вот эта дорога проложена вдоль горелого болота. То есть вот нам такой. Случайно подарок был Сделан, значит там просто это невозможно было Пробежать Значит до поворота вы бегите Сразу увидите этот указатель налево Там никто его никогда не снимет Вы не потеряетесь По указателю налево бежим До указателей тоже нет разметки До указателей направо там очень много указателей, вот как раз в таких каких, конкретных местах стоят указатели Направо, либо налево, то есть вы не потеряетесь, не переживайте вот. Там начинается до Большого Борисова, небольшой такой болотистый трейл Дальше вы ходите к озеру, увидите это пространство, сможете вздохнуть свежий воздух Скажете, как я устал от леса, боже мой, какой кошмар вот. добегайте до дамбы, на дамбе вас ожидает чекпоинт номер четыре Туда можно добраться и вашим друзьям, фанатам, вот кто вас хочет поприветствовать, помочь, поддержать. Вот. Там в этом про про проблем нет. Но настоятельно рекомендуем не пытаться пробраться вот на этот кусок такой вот вас там быстро очень завернут туда без пропуска не пропускают но если у нас есть определенные договоренности это частная земля это день это все дороги все это, что там видно это построено на частные средства и то что нам разрешили это конечно большое, большая большой победа. и э, спасибо человек, который это разрешил вот. потому что таких вот кругов на 100 километров я еще ближайшей доступности от Москвы не встречал вот Значит, пожалуйста, пойдите нам навстречу, не пытайтесь туда прорваться. И к тому же там еще и можете сгинуть вообще. Там есть такие места, что можно... Для этого девушка одна собралась идти типа, поддерживать. Я говорю, там я, там я голову нашел. Куда вы поддерживать собрались? Поэтому не стоит. Тот, кто да. бежит, стол, он понял, да, что нужно бежать. Что? Что? Да, вообще, где встречаемся, да. Вот там будет э, полноценное питание от ресторана для вас. Э, вот можно там отдохнуть, в кресле полежать там, я не знаю, прийти с себя, кто сказать, кто хочет. Я хочу уйти, а кто не хочет, э, я считаю, бежим дальше. Значит, от чекпоинта номер 4, буквально 300 метров по дороге э, поворот налево мы уходим на трейл. Вдоль трейл, трейл до деревни Субботина вас встречает маршал, сопровождает вас. В... Мы, мы не пытались там размечать, потому что там можно либо потеряться, либо местные жители нам не дадут да, возможности размечать. Ну, срывают, ну, вот, к сожалению. А, значит, там мы разворачиваем, поворачиваем такой, это деревня Субботина, вот рядом с Большим Борисово. Вот, как раз этот разворот, ну, вот здесь. Вот, значит, мы вдоль него бежим. Пробегаем через эту деревню и просто чешем прямо до Погозбыкова. Значит, там везде, везде есть разметка. Есть один брод, такой метров, наверное, 20 длиной, но он не глубокий. Он длинный, но не глубокий, где-то по колено. Вот. Может быть, сейчас поменьше стал, я надеюсь. Значит, после этого... После этого, после брода есть очень интересное место, называется Старая Быкова, там как раз находится вот эта вот красивая церковь, это нам бонус за то, что, наверное, мы вот в этот, пого... этот верительский погост не забежали, очень красиво. вот почему-то у меня такие церкви, заброшенные в нежилых местах, больше вызывают некий трепет, чем ну, вот, церковь там в черте города, очень красиво она так. Выделяется среди общего ландшафта Значит, друзья В самом низу перед, перед После этой церкви, практически в самом низу Есть деревня Сизово Мы ее, мы ее в нее не вбегаем Мы ее как бы отбегаем И она нас выводит на асфальтовую дорогу она такая полуразбитая, там машина очень мало ездит, там практически никого нет. Вот. Мы просто бежим, разметки там нет. Мы бежим до Погосбыгова, по асфальтовой дороге, это примерно 3 километра, до Маршал Point 3, где вас встречает еще один маршал, она слегка вот поворачивает направо для вас, и там вот будет водичка, можете заправиться и так далее. То есть, представляете, да, у вас чекпоинт Point 4, вот. До чекпоинт 5, Кидыкша у нас проведение второй участок автономного бега. Это где-то около 20 километров. То есть первый участок это 40 километров с 29, чекпо... 29 километра по 69. -й. И второй у вас чекпо... автономка это 69-го и, по-моему, там 80... 85-й, по-моему. Вот. 82-й, друзья, извините, 82-й. Вот. Значит. Вы добегаете до Пагуз Быкова, по асфальтной дороги, и дальше уходите по треллу, где до вас уже пробежали э, ваши друзья из, из дистанции Т-50. Я думаю, что, что к тому моменту, когда вы там поедетесь, там уже будет тропа для вас на те, кто бежит Т-50. И смелые бегите по тропе, не потеряйтесь, следуйте дистанции, возвращайтесь вы так же, как Т-50, и дальше понтонная переправа, троицы, лес, болото, чекпоинт 6 и там совсем чуть-чуть, 107 километров, я надеюсь, друзья, каждый из вас сможет осилить завтра. Вот. Сказал, поэтому пожалуйста за, постарайтесь запомнить, что есть вот несколько мест, где разметки нет просто потому, что за ненадобностью. Но вам просто нужно не, не переживать, что вы куда-то сбились, а добежать до просто указателя, повернуть и, и следовать дальше трейлу. Вот и все. Это всего лишь три участка. От, Значит, от маршал Point 2 до, вот, вот, до поворота на болото вниз и э, э, так от, откидывший до понтонной переправы. Ну и вот для для теста еще одна печальная дорога от Marshall Point до начала Trail of Death. Всего чуть-чуть там. То есть там она такая редкая просто разметка. Вот. Так, друзья, по поводу вообще, если какие-то вопросы, давайте скажите, задавайте. Я понимаю, что вот оттуда из, издалека не особо не знаешь. Так, так что. Да, по повод стаканчиков. Значит, для дистанции Т-10 на шестом километре будет размещен э, пункт поения. Там все могут попить, и стаканчиков все будет разлито. Для остальных дистанций везде будет стоять. Э, Везде будут стоять стаканчики и большие такие 20-литровые канистры с такими помпами. Вам маршалы будут помогать, волонтеры будут помогать заливать. Э -э Либо еще по стаканчикам будет разлито. То есть кто-то хочет, бежит быстро, у кого быстрый пейс взяли, попили. Дальше побежали, кто хочет залиться, взял, залил себе в гидропак, либо вам помогли и выбежали дальше. То есть вам не нужно там опрокидывать эту канистру, э, помпы накачали быстро и все. Так, дальше. Заброска, когда? так какой вопрос заброска заброска да смотрите друзья показываем заброски для дистанции тесто у нас в 4 часа 15 минут будет стоять микроавтобус Hyundai вот около судейской палатки вот чуть-чуть поближе до, до места где мы вас проверять да вот вы будете там приходить, там будут лежать пакеты э, Хомутики там, э, значит, Вы кладите свою заброску туда Затягиваете, приклеиваете, отдаете Если у вас есть какие-то еще личные вещи Для сдачи в гардероб, которые будет Для всех находиться, если кто-то хочет сдать Будет вещи в гардероб Это вот средняя башня, где сейчас медпункт вот, Вы туда проходите И сдаете, там будет гардероб Значит, для дистанции э, Для всех дистанций Вы просто клеите свои номера, сдаете туда А для дистанции Т-100 Вы просто подходите и говорите Показывать свой белый номер И говорить, я хочу сдать гардероб Они просто приклеивают изоленты Еще одну бумагу и пишут ваш номер И все, и отдельно она остается В, в, в отдельном месте вот. Значит, ваши вещи Мы в 5 утра вы стардали Убежали, мы ваши вещи Отвозим в заброску значит на пункт Большой Борисово Как только у нас пробежал На пункте Большой Борисово э -э -э, Первый Первый. Через два часа после первого поедет назад машина уже с вашей заброской для сдачи в гардероб. То есть вашу заброску вы потом уже, когда финишируете, забирайте просто у вас там в гардеробе. Куда вы все сдали вместе? Вы ничего не теряете, вам не нужно сюда ходить искать что-то. Вот вы финишировали, пошли забирать свои вещи. Там ваша заброска, там ваши вещи. Вот. Так. Сейчас. По обуви? Вы знаете... Знаете, знаете, ну вот легкий лё, протектор, легкий, ну вот, не надо, не надо агрессивного протектора здесь. Я вот. Я, я, вот, я вот люблю обувь, которая с поддержкой мягкая. вот, Мне в ней комфортно. В жесткой обуви вам будет самим неудобно в некоторых моментах бежать то есть вот, на ваш выбор, как ваша нога привыкла но я бы рекомендовал, вот мне нравится, когда она мягкая когда удобно, я себя чувствую хорошо и никуда меня не заносит. да? Mm -hmm. извините, друзья значит, имеешь в виду на карте да, у нас, у нас у Васили, Василий уже это озвучивал. Друзья, к сожалению, есть моменты, которые все, нельзя все отследить. И вот наш партнер нас подвели, на карте написано неправильное время старта. Я еще раз повторяю, время старта единственное правильное это у нас на сайте на 5 утра Т-10, 5.30 Т-50, 7.30 Т-30 и 8 утра Т-10. Про детский забег, я, как мы закончим, я и расскажу После ПП-4 только один брод? После ПП-4 один брод Но, друзья, не за... пожалуйста Вообще, странное лето в этом году Там очень много <свят> очень много воды Поэтому я лужи не считаю Вот брод, да, полоса брод Пошел там 20 метров или там, по пояс перешел Но так воды очень много Есть лужи, там надо бегать там М Много неприятного, да, что касается лимитов, друзья, мы лимиты на Т10, Т30, Т50 не меняем, что касается на Т100, я разговаривал с Итро, да, они сказали, что мы можем спокойно поменять на количество очков UTMB и Итро очков, это не влияет, но это влияет на рейтинг на ваш, то есть Cotation, вот, мы будем смотреть, мы даем возможность финишировать всем за 18 часов, как и об этом и писали, вот, для дистанции тестов. И надеемся, что вы финишируете намного раньше, и нам не придется. То есть мы можем сделать пост изменения. Я это сделаю спокойно, это не трудно. И после этого, конечно, будет официально. То есть официально на интро будет написано 18 часов. Просто у вас рейтинговые очки ваши, они уменьшатся. Я не хотел бы их менять. Сейчас прям. Я могу это прям сейчас сделать. Ну вот. Поэтому мы посмотрим, когда все финишируют. Я не хочу никого снимать дистанс, Правда. Вот. Мы такие вот френдли. Вот. Э, в этом плане... Но после 18 часов, друзья, извините. Да, воинская... вот. Вот. А, пока... Что касаемо пряжки. Пряжка это в силе 13 часов, друзья. Друзья, здесь длиннее дистанция стала, здесь э, сложности определенного да, характера, то есть природные, потому что, может быть, если это было лето в прошлом году, было бы легче бежать, но сейчас очень много воды, поэтому, да. Мы принципиально, мы принципиально три, вот третий год подряд не даем никаких булавок. Мы не считаем, что нужно там, если вы хотите, вы можете своими там пользоваться. Но вот есть уже давным-давно это принято пользоваться этими поясами, да, пожалуйста, мы булавки никогда не давали, даже что в 2015 году. Ну просто как бы old school, я понимаю. <laughs> ну, да. Так, давайте, друзья, кто что с этой стороны, кто-нибудь. Комаров очень много, я вот это ужас. <м Princeton> Особенно сейчас. Вот сейчас в это время. Так, гели купили. Да-да, мешки для заброски на старте. На старте. Places. Что, Марки? Да, гели все маркируем, друзья. Мы... Uh -huh. У вас будет стоять несколько маршалов. Вход будет с левой стороны, здесь мы все перетянем, обходить нельзя будет, поэтому вход будет с одной стороны и Т-100, 50 а вот Т-100, мы будем проверять практически всех, чтобы было питание, там будут маркеры, там будут стоять репелленты, чтобы побрызгаться, там ну, все, все необходимые услуги для вас, друзья, вот, но мы вас просим маркировать все, мы не хотим, чтобы было много мусора на, на, на, на, на трассе, особенно касается Т-100. На премии, на не будет. Реквенты будут здесь на старте. Я, я обычно, вот мы, когда бегали, я брал с собой, но особо мало помогает, если честно. Да. Да, надо бежать. Могу. Да, конечно, очки для UTMB есть там, по-моему, два очка у нас, да. t Т-30 у нас одно очко. Но у них новая система и вот мы наконец-то могли получить крепостной вал будет да но вот этого дикого спуска на нем не будет дикий спуск будет до крепостного вала там будет интересно да. а крепостной вал вы насквозь пробегаете да. да да да друзья еще кто нибудь вопросы есть нет нет спрашивали не будет только здесь друзья да на броде вот спрашивают, есть ли смысл на броде красотки снимать? Я считаю, на броде красотки снимать нет смысла, надо просто надевать хорошие носки. Хорошие такие плотные носки с хорошей подошвой. И надо привыкать, тренироваться и все, и хорошую обувь покупать. Так, еще вопрос, друзья. Так. На Т-50, то, что у нас э, women, то есть у вас должно быть либо две бутылки воды... Неважно, они полные, пустые, но чтобы они у вас были с собой. Ваша безопасность, конечно же, в ваших руках. Ну, понятно, что вы можете здесь налить воды, а там 100 метров выбежать ее вылить, чтобы налегке бежать. Либо гидропаки. То есть у вас должен быть либо гидропак с собой, либо бутылки воды. И питание обязательно, друзья, и карты. Вот. Это мы будем в первую очередь смотреть. И что самое главное, конечно, питание было промакировано. Вот, в принципе, и все. На старте литр нужен, да? Без свистка? Нет. Если на 100, надо свисток. Надо свисток. Вас должны слушать. Мобильный телефон обязательно, друзья. Почему? Я объясняю. На дистанции это 100, 60, 60, 67 километров. Есть связь. То есть у вас все равно должно быть что-то, где вы можете к то ну, дай бог, там дойти хотя бы и позвонить нам. То есть это безопасность? Да? Сегодня, да, вот в этом регистрационном, да, есть. Да. Друзья, еще еще, смотрю.